Приветствую вас, друзья и подписчики моего канала. Зовут меня Лидия Жаль. Сегодня я хочу поделиться с вами хорошими и радостными событиями для себя. Наконец-то я научилась делать видеоролик и записывать его в умы. Для меня это была прям голубая мечта. Нет, я пыталась учиться, конечно, но у меня почему-то не получалось. С Надеждой Бердовым мы знакомы давно. Всегда с интересом смотрела ее видеоролики, особенно про путешествия, такие красочные, насыщенные, приятные для просмотра. А уж тем более не думала, что я когда-то попаду к ней на обучение. Когда прочитала статью на блоге, что она набирает в группу для обучения, я не задумываясь к ней записалась. Надежда терпеливо, с показом экрана, научила меня, как скачать программу, где и как брать картинки для роликов, правильно подбирать музыку и уже на первом занятии я создала свой первый видеоролик. Надежда, я так тебе благодарна. Только ты смогла подарить мне эти минуты счастья, о которых я так мечтала. Друзья, если у вас есть желание, но что-то не получается, как это было у меня. Я вам рекомендую записаться на обучение в Надежды Бердовой. И уж поверьте мне, вы об этом никогда не пожалеете.